Ламара Жабина. Я из Москвы. Для меня Экоидеал — это жизнь. И моя большая мечта, чтобы Экоидеал вырастил сотни долларовых миллионеров. Ну, наверное, сейчас уже, может быть, рублевых миллионеров. Но моя мечта в том, чтобы люди состоялись, и они понимали, что здесь есть огромные возможности. Меня вдохновило неожиданно на саммите, что я увидела реально людей, которые профессионально занимаются благотворить то есть от сердца и это было ну, немножко неожиданно для меня и я увидела что это очень большая миссия и вдохновила то что у людей большая жажда учиться меняться вот и я верю что мы построим такое сообщество которое будет помогать многим самый любимый продукт на самом деле много но наверное лактамарин а почему потому что но ну, я когда увидела в нем что он а в нем есть клетки которые являются киллерами для, патологи... для патологичных клеток, для больных клеток. Это меня вдохновило. Я просто поняла, что это такой санитар организма, который сам ищет больные клетки и уничтожает их. И меня это вдохновило. Виктор Бондалет, Республика Беларусь. Стать чеком номер один. Компания Экоидеал про саммит, если говорить, за первые два дня меня вдохновили, можно сказать, все ребята, которые приехали на этот саммит. Потому что сюда приехали действительно те люди, которые будущие лидеры, существующие лидеры, те люди, которые обязательно закроют директора, директоров, потому что все лидеры растут от мероприятия к мероприятию, это проверенный факт за мой 12-летний опыт. Поэтому меня вдохновляют и те, кто на сцену выходили, и те, кто не выходил, потому что это все достойнейшие ребята, с которыми я буду конкурировать, для того, чтобы стать чеком номер один в этой а, компании. А, вот. Сегодня тренинг просто потрясающий, сногсшибательский, тренинг личностного роста, только он был достоин того, чтобы сюда приехать. А, ну, если мой личный продукт, то это, конечно, спортивное питание, спортивное направление, это белковый, протеиновый коктейль, потому что я постоянно занимаюсь спортом. И для меня было очень важно найти то, тот восполнитель белка, который я не доставал с потреблением обычных продуктов. Он настолько вкусный, что мне передать за 12 лет опыта и в спорте, и в принципе использование разных коктейлей. Я его полюбил, и полюбили мои близкие друзья, коллеги, родственники. Поэтому это мой фаворит на данном этапе времени. Ну и, конечно, вообще, в принципе, я люблю весь наш продукт, потому что действительно от него кайф и каждый, кто его пробует, получает результаты. А для меня это прям в кайф. Всем привет! Меня зовут Лидия, я из Москвы. На саммит приехала за новой информацией, за новой энергией, за вдохновением. Вдохновляют очень результаты девочек из Грозного. Прям молодцы при таких больших ограничениях, такие результаты. Просто работают вопреки. это очень, я не знаю, большого уважения достойно. К чему хочу прийти? К хорошему, стабильному бизнесу, к хорошему результату, к финансовой ну, независимости, Ну как бы это банально не звучало. Вот. Чтобы абсолютно не задумываться, когда ты приходишь в магазин, сколько это стоит. Ну, магазин, наверное, мелко чтобы не задумываться о больших покупках с продуктом нет объективности потому что нравится все по многим продуктам есть результаты очень хорошие впечатляющие меня во всяком случае результаты по здоровью вот и это и серебро это и пластыри это лактамарин просто мастхэв каждый дом он должен быть в аптечке вместо аспирина всем привет меня зовут Гейн Игорь, я из Москвы, мне 60 лет. Я э, пришел в компанию «Экоидеал» для того, чтобы достичь своих жизненных целей. А именно, построить дом, построить семью и заработать много-много денег. Но есть еще планы на жизнь. Не сдаемся. Я сюда приехал для того, чтобы получить много инсайтов, проще говоря, по-русски, секреты выявить у специалистов. Мой любимый продукт в идеал это, конечно, белковый протеиновый коктейль, без которого я не могу жить, который дает мне жизнь. Что еще сказать? А, что меня здесь вдохновило буквально за вчерашний день, мне очень понравилось выступление Виктора Бондолета, который раскрыл полностью для меня систему 1.9.90, в которой я раньше путался. Спасибо. Меня зовут Валентина, я из Санкт-Петербурга. Я... Хочу прийти к самому наилучшему результату. Сначала директором, а потом уже подальше. Но надо сначала набраться опыта и двигаться вперед. Уже вчера меня вдохновил, как всегда, мой спонсор Виктор. Я просто благодарна судьбе за то, что меня судьба свела с ним. Я ему очень благодарна за все. Самый любимый мой продукт – это злаковые коктейли, потому что я на нем получила результат. Я похудела, похудела на 5 килограммов, и это мне очень вдохновляет. Шикарный завтрак, шикарный ужин, легко, удобно, просто и в то же время очень-очень-очень вкусно. А меня Денис Витаев. Дагестан, Москва, бриллиантовый директор, конечно же, максимальный ранг. Ну, в первую очередь, это, наверное, спикеры, потому что каждый делился а, своими инструментами, а, какими-то а, знаниями, которые они используют и знают, да, и поэтому мы это можем использовать в работе и, конечно же, расти. Селен и сейчас серебро, которое у нас появилось, потому что оно мне помогает каждый день. Меня зовут Лиана Саламова из города Грозный, Чеченская Республика. Но ну, Изначально я пришла за большими результатами, изначально я их почти сделала, я почти открывала здесь уже золотого директора, серебряный директор, сейчас в данный момент открытый. Ну, конечно, стремлюсь к даймонду, хочу красный Мерседес. Я в предыдущей компании получила автомобиль, здесь хочу тоже получить, естественно, вот сейчас в данный момент моя цель выйти на доход хотя бы вот в ближайшие полгода 5 тысяч долларов, в ближайшие полгода. И а в течение там, двух лет вот, получить этот э, красный Мерседес. Ой, здесь столько инсайтов. На самом деле все-каждый человек по-своему, он вдохновляет. Вот ты смотришь, да, вроде бы эти люди, они вот мы вот работаем, и мы их не замечаем. Они как-то себя не проявляют. А здесь, вот в процессе вот этой вот игры, все себя по-своему проявили, и каждый человек, конечно, вдохновил. И от каждого человека есть что взять для себя. Я люблю пластыри. Оба вида детокс. И вот у нас есть еще обезболивающие. Это мой любимый продукт, потому что мне они самой помогают. Особенно вот детокс, они мне помогают выспаться. Это у меня такая главная проблема. Я а, очень плохо у меня со сном бывает, потому что я даже перед сном я не могу свой мозг успокоить, и я постоянно о чем-то думаю. Когда клеишь детокс пластырей, сон такой спок... становится спокойный. Сновидения хорошие видишь. вот. А обезболивающие, они помогают избавиться быстро от боли, без всяких таблеток. Это вот мне очень нравится, потому что все мы знаем, что таблетки одно лечат, другое калечат. А здесь вот такой вот эффект, быстрый при том. Вау-эффект я это называю, от простых пластырей. Меня зовут Альберт Машнин. Я из города Новомосковская, Тульской области. Я хочу зарабатывать 7,5 миллионов в месяц. Попахать, реально попахать. Это много работы. Меня вчера вдохновили спикеры, которые выступали: Наталья Боя, Виктор Бондолет, Денислав Витаев и девчонки, которые здесь были. Потому что у каждой из них скромные огромные результаты, огромное упорство, желание и силы развиваться. Сейчас у меня появился э э э этот серебро, коллоидное серебро. Быстрый, эффективный результат сразу же. А, добрый день, меня зовут Евгения Город. А я из города Волода. Бриллиантовый директор. А почему? потому что мне очень хочется быть акционером компании и получать свой процент от оборота. Меня вдохновляет вообще команда Денислама. Я ими полностью восхищаюсь, любуюсь, учусь у них. И мне нравится, как работает Наталья Б. У меня два любимых продукта. Одно в направлении здоровья, другое косметика. Я же девочка. И здоровье мне очень нравится, просто в диком восторге. Это спрей. Коллоидное серебро для носа и горла. По той, по той причине, что он дает результат буквально мгновенно. Днем побрызгал, вечером побрызгал, на утро ты здоров. Таких результатов я ни от одних продуктов не видела. А из косметических средств это витаминный коктейль для лица. Потому что я не смогла остаться равнодушной, у меня была дикая проблема по утрам отечность. Но с применением его у меня отечности нет, я довольно счастлива. Меня зовут Абубакар, я сам из Чеченской республики. До этого всю жизнь жил в Ставрополе, считая ну, своими двумя родами – это Чеченская республика и Ставропольский край. Потому что вся жизнь моя, детство прошло именно в этих двух, ну, в крае и в республике. Знаете, в этой идеале сначала я не увидел, не рассмотрел изюминку и вообще не поверил, что возможно так раскрутиться, можно вообще зарабатывать на этом деньги. И плюс то, что удивило меня, что вот эта продукция реально, она как-то способствует, помогает людям. Я сам по натуре люблю помогать людям, у меня по жизни все это идет. И в данный момент я сам работаю в такой организации, где постоянно ну, приходится оказывать помощь в плане материальное, в плане того, что там юридическое, и в плане даже психологисты, педагогически организовывать вот это все и сопровождать вот этих людей. И в том, что вот эта продукция, в действительности, когда ты предлагаешь этим людям, она действительно помогает, и получаешь энергию, заряд от того, что этот человек доволен, и у него уже какой-то появился результат, ему стало где-то или нога болит, или что, или рука, голова, без разницы. Ну, он смог благодаря этой продукции вылечиться. И уже появляется уверенность его продвигать. Из-за того, что имеется качество в этой продукции. Меня вдохновило здесь ну, два, можно сказать, пару вещей. Первое, то те люди, которые здесь собрались, они все по-своему все разные. Но у них, у каждого есть цель, и нас практически объединяет вся одна цель. И вот это тоже уже координирует тебя, то есть даже дает такой мощный заряд, чтобы ты оказался тоже с этими людьми в одной команде, в одной лодке, чтобы ты уже мог построить, создать что угодно, любое. но ну, уже чувствуешь, что у тебя есть как бы и поддержка, и ты действительно сможешь добиться какого-то результата. Вот это мне помогло, это первое. И второе, мне просто здесь... Ну, советы, которые особенности сегодня прозвучали насчет организации, вот работа с командой, работа с коллективом и тому, как нужно быть руководителем. Вот эта особенность для меня это большой багаж, большой опыт. Я думаю, теперь применять его буду обязательно и в жизни буду применять, и в работе, и, и в той, в этой компании обязательно, я думаю, для этого мне придаст эффект вообще всем и на работе, и в этой структуре, то есть Экоидеал поможет мне создать большую команду и выстроить. И, как сказал Валерий Игоревич, у меня тоже появилась мечта, чтобы вот эта продукция КАМАЗами уже поставлялась в Чеченскую Республику. И думаю, насчет этого тоже другая материальная сторона тоже улучшится. Знаете, ну... Серебро коллоидное. Я как-то с пренебрежением относился. Вообще-то два продукта. Первое это коллоидное серебро, и другое это пластыри для спины. Но ну, раньше они тигры тигровые были. Вот эти два продукта, которые мне понравились. Первые у меня были примерно прыщи, не вообще. Оказывается, у меня потом я выяснил, что это от аллергии. Я их брызгал, они у меня высушились я удивился. И другой момент был, а, как-то выехал с друзьями на природу, очень сильно простыл спину. Ну, я разными мазями, чего только не мажил, вообще ничего не помогало. И жена говорит, ну, попробуй, у меня, короче, есть такое средство, это идеал, короче, вот эти пластыри, попробуй, приложи. Я утром проснулся с таким облегчением, хотя до этого я два дня спал никак, у меня спина ломила, и мне это очень помогло, я тогда уже тоже думаю, блин, хорошая продукция, можно попробовать. И как раз жена занималась, занималась этой продукцией, уже увидел те результаты, которые она достигла, и реально почувствовал, что действительно это стоит, и нужно этим заниматься. Меня зовут Ольга, родом я из Кировской области, есть такой город Кировочепецк районный, молодой город, перспективный. Но работы в нем мало, вот 7 лет, как приехала в Москву, и сейчас, на данный момент, в Москве. Во-первых, я пришла в нее из-за здоровья. И когда я получила результаты, я решила здесь строить бизнес, купила VIP пакет так что сейчас начала серьезно работать, изучать не только то, что знала, но и надо знать все, чтобы получить результат. Приехала на бизнес-саммит. Так как я в сетевом недавно, ну, слышать слышала, была в некоторых компаниях, была клиентом. Но когда я здесь получила результат и стала смотреть на партнеров, а вот сейчас особенно вот именно в эти дни, столько много для меня нового, столько много лидеров, которые сюда переехали, и просто, ну, каждый вдохновляет. Взять даже вот интервьюера сегодняшнего, Виктора Бандалета. Я его раньше видела. Было очень интересно. Но сейчас просто влюблена. Э -э, Натали Бая. Это вообще женщина. Сейчас на данный момент в Норвегии. Но она строит бизнес оттуда. Потому что это бизнес в кармане. Значит, надо просто учиться у таких людей. Э -э, Вдохновляют просто сам президенты компании. Игорь Сломары Жабины, Это люди, ну, которых просто кто в сетевом маркетинге, тот этих людей знает. Люди с большой буквы. Воспитали много миллионеров. Так что вот, в общем, надо учиться, учиться, учиться. Как я еще могу сказать? Надо учиться. Я начала использовать коктейли, э, белковые коктейли, вот, ягодные. Там просто было много хондроитина, который мне был нужен. У меня болели очень сильно ноги. И этот коктейль я пропила вообще несколько месяцев. Мне он очень помог, бы были нисколько, не, не умоляя достоинства чай-нони. Когда я его вообще первый раз попробовала, слушайте, вот э, была на работе, работы было много, я его заварила, и минут через сколько-то, вот пять, наверное, не прошло, я слышу, просто у меня как вот крылья за спиной выросли. Ну, как после этого не поверить, я не сюжет слов, я на себе испытала. У меня за спиной выросли крылья. Я снова стала летать по кабинету. Так что испытана себе. Это мои любимые mm. продукты. Здравствуйте. Меня зовут Юлия Бабаева. Я приехала из Нижегородской области. Меня очень вдохновляет наш саммит который проходит тут вот, уже второй день и на первом дне мне особенно конечно понравились результаты девочек из дагестана из чеченской республики потому что несмотря на свои запреты да на множество запретов и какие-то препятствия они идут к своей цели и достигают классных результатов и конечно можно говорить о всех спикерах потому что от каждого что-то берешь и наверное Понравилось выступление Натали Боя, да, ее видение о семейном бизнесе, как это может быть. Это, наверное, то, что самое большое, да, запомнилось. И очень потряс второй день, который проходил в игровой форме, и где участники сразу получали какие-то инсайты и выводы, да, и, во-первых, их сразу применяли, и их можно применять в дальнейшем в построении бизнеса, бизнеса и даже в жизни. А вообще, компания Ideal, наверное, я пришла сюда построить бизнес, да, если говорить о каких-то глобальных целях. И очень хочется свою классную команду, где будет взаимовыручка и поддержка, и чтобы как можно большему количеству людей помочь, помочь изменить что-то в жизни. И для этого в компании есть прекрасный продукт, и, конечно, каждый продукт очень отобран с любовью и уникален по-своему. Ну, наверное, на данном этапе я бы выделила витамины коктейль для лица с конопляным маслом. Это просто спасительный такой инструмент, можно так сказать. Потому что он избавил просто очень быстро, избавил от проблем там, сухости кожи или отеков. То есть очень быстро работает. Но также можно сказать о любом другом продукте. Вот, поэтому вот такие вот у меня выводы. Добрый день. Татьяна Стражанова из Москвы. Я пришла в компанию «Экоидеал» для того, чтобы быть успешной, независимой, свободной среди свободных и самых успешных независимых людей. Ну, на саммите меня вдохновляет буквально каждый присутствующий человек, потому что это настолько яркие личности все. Очень многих вдохновляют девочки и команда из «Грозного». Моим личным вдохновителем является мой наставник Натали Буэ, перед которой я преклоняюсь и за которой я пришла в эту компанию. Ну, продукт мой любимый – конопляный чай, потому что благодаря этому продукту я чувствую себя прекрасно, очень бодра, весела, всегда готова к действию. И вы знаете, я ну, нормализовала свое давление, и у меня очень улучшился сон. Поэтому я этот волшебный напиток просто обожаю.